Как мы с вами знаем, при создании рекламных кампаний в Яндекс.Директе всегда включена оптимизация. По умолчанию во всех рекламных кампаниях в качестве ключевых целей всегда идет оптимизация под вовлеченные сессии. Статистика по показателям вовлеченных сессий для всех компаний, в которых рекламируется сайт с установленным счетчиком метрики. Алгоритм машинного обучения Яндекса анализирует сессию пользователей на сайте, которые перешли по рекламе, и предсказывает вероятность настроенных в счетчике метрики целевых действий. Сам прогноз вероятности совершения конверсии строится на данных о посещаемых страницах сайта, глубине и времени просмотра. В, в настоящее время очень актуален вопрос упрощения управления ставками на основе вероятности совершения конверсии пользователями для рекламодателей. И системы предлагают умные решения в виде автоматических стратегий. Многие говорят про умные стратегии в Google Ads, но мало кто пользуется аналогичными стратегиями в Яндекс.Директ, ввиду непонимания их настройки, либо некорректной настройки и слива бюджета. Чтобы работать с оптимизацией на результат, в Метрике есть такие стратегии, как оптимизация рентабельности и оптимизация конверсий, отличия и возможности которых мы разбирали в роликах ранее. Сегодня мы с вами разберем настройку на примере стратегии «Оптимизация конверсий». Чтобы эффективно пользоваться данной стратегией, в первую очередь на сайте должен быть установлен счетчик Яндекс Метрики. В счетчике Метрики должны быть настроены цели. Далее в настройках рекламной кампании следует указать цели, под которые должна производиться оптимизация. Это можно сделать двумя способами. Перейти в рекламный кабинет и выбрать компании, для которых мы хотим указать те самые ключевые цели. В нижней части экрана кликнуть по кнопке «Действия» «Ключевые цели». Мы видим меню, в котором по умолчанию попадаем на вкладку «Замены целевых действий для выбранных компаний». Жмем на кнопку «Добавить ключевую цель». Выбираем целевые действия пользователей на нашем сайте, под которые мы хотим оптимизировать наши рекламные кампании, и указываем их ценность для нас. Ценность работает как приоритет для системы, на что следует обращать внимание в первую очередь. На данный момент это обязательный параметр. После того, как мы выбрали ключевые цели, жмем кнопку «Применить» и для всех выбранных компаний будут выбраны одинаковые ключевые цели. То же самое можем сделать через Direct Commander. Открываем программу, получаем данные под нужным нам для перенастройки рекламным кампаниям. Далее на вкладке с компаниями в боковом меню скроллим до конца и видим настройку «Ключевые цели». Аналогично выбираем компании, переходим к настройке и выбираем ключевые цели для них. Далее остается указать ценность и приоритетность каждой для нас. Нажимаем кнопку «Применить» и нам остается только отправить изменения на сервер. Далее, когда мы определились с ключевыми целями, нам нужно перейти к настройкам стратегии в настройках рекламной кампании через интерфейс или директ-команды. Здесь мы выбираем оптимизатор конверсий, определяемся с плейсментом для показа рекламы, поиск или сети. Выбираем цель, под которой будет производиться оптимизация. Если нужны несколько целей, выбираем все. Мы определились с ними шагом ранее. Указываем модель атрибуции, по которой будет производиться оптимизация и выбираем ограничения для стратегии. Когда нам важна средняя цена конверсии, которую следует выдерживать в системе, указываем бюджет, который мы готовы тратить в неделю. Предельную ставку, которую мы готовы платить за переход пользователя. При выборе средней цены за конверсию появляется возможность настройки оплата за конверсии, где нам остается только выбрать цену, которую мы готовы платить за каждое достижение цели и недельный бюджет. Важно, есть ограничения при выборе данной настройки. Счетчик метрики настроен и фиксирует не менее 10 конверсий на сайте по выбранной цели каждую неделю. Максимальная цена конверсии – 5000 российских рублей. Недельного бюджета хватает для оплаты 20 конверсий. Минимальный остаток на счете – 5000 российских рублей. У нас есть бюджет, в рамках которого мы хотим получить максимально возможное количество достижений, выбранных целевых действий. То выбираем оптимизацию по недельному бюджету. Указываем наш бюджет, который мы готовы тратить, и предельную ставку. Нажимаем кнопку «Готово» и с этого момента все начинает работать. Важно! Чем больше ограничений мы указываем, тем системе сложнее. Следует указывать реальную для системы среднюю стоимость конверсии, которой следует придерживаться. При использовании умных стратегий системе надо обучиться несколько недель. Не может быть такого, что без периода обучения в день настройки вы получите результат, которого так ждали. Не следует менять настройки стратегии ежедневно. Каждая корректировка – это переобучение стратегии с новыми данными и вводными. Стоит понимать, что при использовании умных стратегий мы четко даем понять системе, какой результат мы преследуем и что мы хотим получить. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком.